уже столько времени вместе у нас есть много совместных детей мы все время вместе где бы не путешествовали все время вместе как такое возможно то есть женщина которая не любит мужчину она может из-за денег нарожать ему целую кучу детей да это невозможно так не бывает а если и бывает то на эту женщину можно смотреть и она будет страшной почему не любишь человека будешь раздражаться на все то есть не так пахнет, не так выглядит, не такой, и рядом мужчина будет захеревать, будут темные круги под глазами, будет хромать, появится куча заболеваний, и женщина такая же будет, то есть у нее будут плохие волосы, плохие зубы и так далее. Но если посмотреть на нас, то все наоборот, мы рядом друг с другом повылечивались. Потому что у нее были заболевания до того момента, пока мы начали жить совместно, у меня были. Мне ставили диагноз неутешительный, и мне говорили, что я не выживу. Понимаете, только за счет того, что она. Я...